Вам, живущим под солнцем, с верою в счастье и мир. А тех, кто в смертельной борьбе с фашизмом выстоял и победил. Мы сорокопятчики, еще нас называют ПТО, а чаще пушкарями. Ребята подобрались хорошие, правда цапаются иногда между собой. Но все эти стычки не больше, чем детские забавы по сравнению с тем злом, что обрушил на нашу землю фашизм. Вокруг затаилась смерть, а мы не думаем о ней. Ни я, ни они не представляем себе, что мы можем умереть. Хотя всем нам это ежесекундно уготовано на войне. Вот, я тебя позлю. А ну давай. А? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Тебе что, тесно в окопе? Разъяснить, что к чему? Подъем! Разлеглись, как на курорте. Снаряды чистить. Лазняк, наблюдать. А ты чего, одноухий? Ты чего? Тебе что, отдельное приглашение требуется? Подъем, ну? Не понукай, не запряг. Чего, чего не запряг? Подъем, говорю, снаряды чистить. Порядочек, не успеешь двинуть. Подъем, подъем. А ты чего, сачок? Втроем управиться. Лукьянов, ты до войны парикмахером был, что ли? Нет, я до войны в архитектурном учился. А, а я думал парикмахером. Очень уж ты деликатно тряпку держишь. Да три ты крепче, не разорвется, не бойся! архитектор. Иди сюда, другую работу дам. это вот карточку пто изобрази полный расчет Грамотеев, архитектор футболист учитель понимаешь карточка с рам один Мастер, смотри-ка, и танк, как танк, как живой. Вот так мы и живем, небольшой орудийный расчет. Уже три дня торчим в узком окопе Ровики, и я наизусть знаю все, что перед нами. Каждую травинку, каждый сноп, которому не могут прикоснуться руки, вырастившие его. Тихо, но попробуй высунься. На этих холмах окопался, притаился враг. сотнями глаз впивается он в каждую ложбинку на нашей земле. Он ждет. Ждем и мы. Ждем приказа вперед. А пока что с нетерпением ждем темноты и вечера с иными, чем днем, заботами. Может быть, сегодня придет Люся из Санроты? Да. А что, Люська, ничего, девка? Другой. Не тебе же губа рваная. А ну, голуби, приготовиться за ужином. Пойдет сегодня Лукьянов и.. Я командир. Ишь ты. Шустрый какой, откуда такая прыть? Дело есть. Дело. Знаю, я твое дело, понимаешь. Люська, что ли? Ладно, пойдешь ты. Амфедерзей. Каждый вечер бегает. Кто? Лешка кто же еще? Ну и что? Чего что? ты что волнуешься? Чего ты? Чего? Ничего. Чего ты интересуешься? А почему я не могу интересоваться? Нервный очень. Нервный? Изукрасили бы так морду, небось, занервничал бы. Чего? Нас тут нет девчат. А плевать мне на девчат. Не в девках дело. Домой бы написал. Только бумагу переводишь. Не в девках дело. Был бы он дом-то. Ничего это не слышно, Фрицев. И ракет нету. Сменяется что ли? Да. Ни одна мина нет. Три дня умолкает. Почему? Что, война конец? Скоро домой будем. Кончится война, приглашу тебя в гости из твоей Колымы. Зачем Колымы? Якутии? Ну, Якутии, Якутии. У вас мерзлота, у нас на Кубани теперь хлеб убирают. С зари до темна вкалывают до седьмого пота. Дынь, арбузов, огурцов навалом. Поставим стол в садике, самовар раздуем. Ну и остальное понимаешь. ха ха Моя Дарья Миллианна гостей любит. Раздавим бутылочку вспомянем, как Беларусь освобождали, в окопах сидели. Цветаем, пахнет. Да, теперь у нас на Кубани хлеб убирают. С зари до темна, вкалывай до седьмого пор. Точно, разбираешься в сельской жизни, понимаешь. А тут лежи, спи, поел и на боковую, любота на войне. Это точно. Кой черт, точно. Германскую деда, понимаешь, убила. Германскую отца моего. А потом брата Степку покалечила. Пришел, понимаешь, без рук. Сейчас я. Ну тут уж ничего не скажешь. Если мы этот фашизм не уничтожим, то кто ж тогда? Вот ты говоришь, война, война. А кем ты был до войны? Рядовой колхозник. Бокам хвосты закручивал, голыми ногами кизяки месил. Ну и что? А ничего, а теперь ты член партии, старший сержант, командир орудия, кавалер, орденок и медалей. Ведь приедешь домой, председателем будешь, а ты говоришь, война. Футболист ты, футболист, понимаешь. Да я бы все свои медали отдал, чтобы детей сберечь. Тебе легко. Николай, не двора, сам себе голова. А тут чечвера дома. И все недоростки. Это война последней. Больше война нет. И надо так плохо думать, командир. Да я черт с ним, я готов на все. Лишь бы вам, дуракам, не пришлось хлевать Все тоже хлебово. <свистит> <свистит> Легкий на подъем, братья славяне. Ты гляди, гляди, понимаешь. Доиграешься. <свистит> Ничего. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Стой! Кто идет? Нужно спить, артиллеристы. Никак нет, товарищ капитан. Почему часового нет? Так мы все тут, никто не спит, товарищ капитан. А, все тут. Кто ж наблюдает за противником? Вот, выходит, все и наблюдаем, товарищ капитан. Так сколько вы сидите на этой гневой? На этой гневой? На этой огневой, товарищ капитан. Мы третий день, значит. Засиделись. Как на курорте километр от немцев? Ну, какой километр? Иголку из рук вышибается на пера. Чепуха, вывод что. Орудие перекатить на край пшеничного поля поближе к дороге. Как-то, как-то к дороге. Вот так обыкновенно. Это ж под носом у немцев нас накроют. Возможно, если не окопаетесь как следует. И учтите. Участок самый пробойный. Чтоб дорогу закупорили как бутылку. Ясно? А что, ожидается что-нибудь? Возможно. Так надо лейтенанту доложить? Докладывайте. И учтите, хлопцы, от вас многое будет зависеть. Ясно. Петров, останешься за меня. Слушай, я к взводному пошел. Смотри тут, понимаешь? Начальнички. Им бы только приказать. А на твою голову ему наплевать. Почему так говоришь? Мало-мало думать надо. Думай, думай, конечно. А вот что там не думая, а вот приказала все. Так по глупости и до Берлина не дойдешь с такими командирами. Командиры здесь ни при чем. Командир приказывает, а подчиненному кажется, что несправедливо. Обычная вещь на войне. Приказывает. Да если приказ правильный, я его нутром понимаю. А если нет, так ты мне ничем не докажешь, как ни крути. Зачем доказывать? Война не юриспруденция. Тут важен результат. О, пруденция. Ох, какой ты умный, ты бы сказал все это комбату, может, он командиром тебя назначил бы? Что с вами спорить, не по существу. Подумаешь, не по существу, умник какой. Думаешь, я глупее тебя? А я институтов не кончал, но и в плен не сдавался. Сволочь ты все-таки, задорожный. Сами вы, сволочи. Пошли вы все к черту. Кто идет? Свои, свои. Люся пришла. Мальчики. Здравствуйте, Лися. Петров, раздайте всем. Три, четыре, пять, шесть. Все. Хорошо. Павлик, вам письмо. От нерочки. А вам я и достала. Принимайте его, пожалуйста, только не выплевывайте, хорошо? Ты из таких буручек пуд бы съел. Ну, Ха. все, кажется, до свидания. Так посидим, помечтаем, а? Я когда мне сегодня Лешка. Так я провожу, коли не против, а? Ну, не против. Только без рук, пожалуйста. Ну, согласен, господи. Кто по позволял, задорожный? Почему без разрешения? Да ерунда, пять минут. Задорожный нельзя, а так делать. А ну, назад. Ну, что ждете-то? Чего ты то поразевали? Давай собирай все. Оружие, вещи, лопаты, быстро, быстро. Кончился санаторий, Слышь, заворошились. А где Задорожный? Задорожный где пошел? Как пошел? Ты троп не разрешал? Ну, подожди, пусть только явится. Пушки, пушки, пушки, тащите все. Лукьянов, лопату не забудь. Быстро, быстро, шевелись, шевелись, шевелись. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. Быстро. Нет, Стой тихо гудят собаки чего это на гудят взяли взяли Все нет, но я ему дам, пусть только явится. Не грозился, давно быть дал, а ты мне не указывай, понимаешь? Распустили его. Вот он никому и не подчиняется. Ничего, на этот раз не спущу. Фу. Видишь, прилип к девке. И Люська глядит и пух, не отошьёт его. Люсь, это ничего. Она девушка умная. Не позволит. Умная. Все они умные. Фу. Ты гляди, вон он, бугай какой. На это надо смотреть. А то умная. Женщина, между прочим, тоже выбирает. Куда более пристрастно, чем какой-нибудь мужчина. Потом поздно будет выбирать. А я вас там ищу. Так так, значит все-таки роем. Ну и ну. Явился дармоед. Где шлялся? Кто разрешил понимаешь, Мы что, и шаки тут на тебя работать? Бери лопату. Топ. Да чего вы кричите? Все это ерунда, добраться. Капитуляция. Вылазись, и все вышло. А деваха первый сорт. Побрыкался. Подлец, бери лопату, говорю. Вот платочек подарила. Завтра опять придет. Специально. Ты что? Ты что? Меня-то помордит, а? Что такое? Что такое? Что такое, понимаешь? Что такое? Отставить о что ли? Я приказываю. Говорит. Отдаломат. Отставить. А с ней. Одорожный. Давай. Дождь ошалели, что ли, коблыки? Огневую мне тут раскроете, тихо, отставить, говорю уж. Что такое? Того, что случилось у них там, я не могу простить, ни ему, ни ей. И как ты могла такое? Где же эти все прекрасные, эти верные и непорочные? А что же верит теперь? Простите, пожалуйста. Может быть, это не мое дело, но вы не очень верьте этому задорожному. Дело не в И все же, все же главное сейчас не в этом поймите. Главная война, если можете перетерпите, что ли. Вы знаете, а я не хочу терпеть, как вы это терпите. Понятно? И на вашем месте я бы давно набил морду этому задорожному. Знаете, Возняк, я в плену столько перевидел, столько понял. Там ведь человек обнаженный, все содержимое его в душе. Там не прикроешься медалями, положением. Вы говорите задорожный. Девушка всему привык. А как вы в плен попали? Просто. Просто ранил и попал. Вы, кажется, офицером были, да? Да, лейтенант. Командиром саперного взвода. А потом? Потом штрафная рота. Как-то остался жив. И вот рядовой. Вы кем были до войны? Я техникум педагогически окончил. Учить хотели? Да. А вот не пришлось. Гудят. Кажется, сегодня начнется. Закурить не найдется, хлопцы? Не курю, друг. Ну и на том спасибо. Пойдемте скорей. Есть уже хочется. жаворонок. Ну вот, копали-копали, а они на другой участок перешли. Да, что-то действительно притихло. Ну ладно, пока суть до дела. А тебе ответ бы, Дарки, надо написать. Пока суть до дела понимаешь. Ишь ты, ишь ты, погон то Прямо как генеральские. Сделал бы и мне такие, а то он. Веревки свелись. Сделаю. Вот спасибо. А я тебя после войны. В гости приглашу из твоей Колымы. Опять Колыма. Якутии. Якутия, якутия, якутии. А что? Накрыли бы в саду столик, поллитровочку. Моя дарья Милианна гостей любит а. Тут поллитровки мало. Еще обсобрали, понимаешь? И запишем. Дар, К, Я, жив. Чего я тебе желаю, Маркел Иваныч, жал ты Ложь, чтоб знала. Число, но, брат, главное. Зачем много писать? Главное, жив. Остальное бабе неинтересно. Надо бы почаще. Да все некогда. Только карандаш послюнишь приказ туда, сюда. То пулемет, то транспортер, то пехота немецкая за грудки хватает. А то танки. Ох, и морока с ними. И везде надо успеть. Да, надо успеть все. И для этого жить жить. Как я не замечал этого слова раньше? Женя Пчелкин из 5 Б все путал. Определенная форма глагола. Да, теперь уж это очень определенная. Петрову, быстро. А ну, давай туда. Петров, за прицелом, я сказал. Спокойно, лазняк. Спокойно. Ну, взяли. Так, взяли. Взяли. Взяли. Разворачивай. Быстро. Станины. Станины, говорю. Быстро. Булемёт укребёнок. Так, так, заряжай. Быстро, быстро! Где, где? Бронебойным 34 танка Вот больше два! Огонь! Не берет халеры, его забери! Дьявол ему в боб не берет! Огонь, Петров! Эй, по гусеницам! По гусеницам огонь! Огонь, Петров, огонь! Стой, сволочь! Застрелю! Смотри, на вас! Станины влево! Быстро! Мешать, траштань, держи! Но... Чего, чего, чего? Букьян, мать твою мать! Букьян, ну, ложись! Ну, ложись! Куда? Огонь, Петров, огонь! Огонь, Петров! Заряжай! Лёшка, Ну тебе говорят, заряжай быстро! А, черт! Ну да коптекай! Быстро, быстро! Петров, командуй! Ты же теперь командир! Ну! Давай, Лёша, перевязывай рука! Лучше добейте, застрелить. Ладно, не оставь. Спасибо. Больно. Терпи, командир. Так давай рванем, а? Нет, приказ нет. Нельзя назад ходить. Чудак. Ну какой тебе к черту приказ, ведь фронт прорвали. Приказ обороны была. Стрелять надо. Совсем одурел. Ну куда стрелять-то? Чего ты хочешь? Как чего? К своим? А пушка? Что, пушка? Пушка подбита. Она же стреляет. Из подбитой стреляй. Идиоты, что же здесь сидеть до героической смерти? Подкнить ему глотку, бусель отщертовая материн, ну! ну что ж, пропадайте черт с вами. Этот командир еще балда косоглазая, а? Почему Петро балда? Почему балда? Сам ты балда! Пушку бросать нельзя. Ты их не удирал, да троп не удирал, трос удирал. Командир, командир, на Днепре погибал, жив оставался, на Красной Горке погибал, жив оставался, на Орсе погибал, жив оставался, а тут погиб, совсем погиб, а Петроп жив. Почему так? А, командир? Что же делать? Что же делать? Надо же во что бы то ни стало держать дорогу. Надо не дать им пройти. Что делать? Петров, стоять, да? Зачем так говоришь? Думаешь, с Ну да куда же тут сидеть? Пока в плен не возьмут, что ли? Было бы геройство, это а глупость одна. Ухлопает, никто и не узнает. Напишут, пропали без вести. Или еще лучше в плен поздавались? Желтых не оступал. Петроп не оступал. Желтых, желтых. Ну что желтых? Ему теперь все равно, мы еще живы. Ну вот возьми хотя бы ты. Геройство, можно сказать, совершил. Танк подбил. А толку что? И знать никто не будет. А Лукьянов? Чем не герой? Под огонь лес, а его трусами считают. А лазняк? А кривенок? Лукьян, да. Наверное, Леша, ты правда сказал. Надо там комбат сходить. Надо. Mm -hmm. Кто пойдет? Я пойду. Говори комбату, желтых погиб. Лукьян смелый, хороший солдат. Лукьян награда надо. И что пушки делать? Приказ уходить надо. Петро будет ждать приказ. Очень будет ждать Лёша. Иди. Я в обход. Комбат пошел за приказом. Кого он послал? Ты кого послал? Как кого? Лешка пошел. Да почему Лешка? Он ловкий, быстрый. Думаешь, он придет? Как не придет? Должен прийти. Я ему приказ дал. Придет. Ладно, жди. Лазняк! Немцы! Транспортеры! могу, Лозняк. Давай, заряжай. Стреляй, Лозняк. И на Задорожного тогда. Из-за Люсина бросился. Молодец, Лёшка! Ах, молодец! Люся! Люся! Люся! Правда, Люся? 兑现。 Уходите! Уходите! Расстреляйте снаряды, уходите! Комбат приказал! Ты зачем сюда пришла? Ты зачем сюда пришла? Что солдат не было? Мы же окружены! Ты что не видишь? Что ты наделала? Командир, Лися, Командир. Смотри, Лукьянов. Люся, mm? ты там Лёшку не, не видела? Да видела, видела, ранен он. Как ранен? Вот так. Тяжело. Да нет, царапина одна. Как царапина? Дон да приказ получил. Пошел у его царапнула. Так он сразу к нам Санроту. Ну и остался. За свою шкуру испугался. Хотя что от него ждать-то было? Убью. Возняк, меня папиросу крути. Адски долго тянется день. Да жить бы до ночи. Ночью, может быть, мы и выбрались бы из этой ямы. Только бы хватило терпения, только бы устоять. Милая, хорошая моя, я люблю тебя. Слышишь? Люблю. Потерпите, немножко потерпите. Люся, почему? Где мы, а? Лежите. Лежите, нельзя вам. Я умру. Ну что вы? Вот отобьемся, вас возьмут в госпиталь. И все будет хорошо. Зачем обманывать? Ну что ж. Жить хотел. Все. Смерти боялся. Как глупо. Лазняк. Лазняк. Про Помните. Брал. Сам сдался. Сам понимаете. Слушайте. Слушайте, лазняк. Я вот что. Как же ты так, Лукьянов, а? Вон Фрид ползет. Не стреляй. Может быть, у него вода. Кривенок, не стреляй! Пауль. Пауль. Пауль. Меншин. Меншин. Меншин. Нет воды. Воды нет. Умирает он. Вася, умирает он? Не надо, Вася. Вася? Вася! Вася! Вася! Вася! Ой. Какие ты мой. Вася! Ой! Что ты? Что, что? Ну что ты, Вася? Вася, Вася, ну скажи мне, Вася! Ну что с тобой, Вася? Ну скажи, скажи! Не слышу. Что, Вася, Вася, это ничего, ты знаешь, это ничего, это пройдет, пройдет. Ты не бойся самое главное, ведь мы же живы, Васька. Вася. Витя. Yeah. Квалы те грызаются. Дай потяну. Наши пушкари поработали хорошо. Так, ты смотри, один живой. Дурной или контуженный? Цыц Они свое сделали. Пошли! Устояли, черти. Порядок. Война войной, а есть надо, правда? Я тут немного раздобыл. А где ж хлопцы-то, а? а? Меня немного тюкнуло, пока до самбата добежал, перевязался, вот и задержался. Ну, ты чего, а? Ты что, сомневаешься, да? Ведь ранен, вот смотри. На, смотри. Не веришь? Ах, не веришь. Вы что, пришить мне что-нибудь хотите, да? Да? Если хочешь знать, никакого приказа не было. Комбат убит, он не приказывал. И Люська тоже убита. Что вы тут натворили, это не моя вина. Я в стороне, Ронин, вот. Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что?